Добрый вечер, меня зовут Александр Якушев. Я вам сегодня расскажу об очень черных, очень жгучих, очень, ну, в общем, о глазах. Но сначала я позволю себе небольшое лирическое отступление. Как часто я слышу фразу, что человек это венец творения природы, ну или человек венец творения Господа. Спрашиваешь людей, которые так говорят, почему? Ну, ответ такой. Ну, вот человек уже может мыслить, может думать и творить. Спрашиваешь, а почему? Ну, потому что у человека есть мозги. Я не поленился, я загуглил, что же значит мозги, и обнаружил, что это значит все, что угодно, кроме, наверное, моего понимания, что такое головной мозг. Это неудивительно, ведь все-таки как-никак 120 миллиардов нейронов и в 10 раз больше клеток, которые помогают этим нейронам работать. Более полутора квадриллиона связей между нейронами, это число с 15 нулями, и более 180 километров проводов, которые связывают различные клетки. Но и те авторы, которые выдают такие числа, и те авторы, которые создают вот такие прекрасные фотографии, и даже те врачи, которые достают мозги, вот, на, держи, они все время забывают об одном – о глазах. Ой, нет, не вот этих. Вот, эти вот глаз – зеркало души. Обычно глазов два, обычно они находятся на лице, а это такие мячики, которые состоят из трех достаточно прочных оболочек, последний из которых тесно выливается в зрительный нерв, сетчатка, и уходит в головной мозг. А еще есть вспомогательный аппарат, такой как роговица и хрусталик. Они помогают нам фокусировать изображение и защищают нас от лишнего света и от всякой гадости, которая может прилететь в глаза со стороны улицы. Вот сетчатка это не что иное, как та часть мозга, которая уехала вперед. Сетчатка известна своими фоторецепторными клетками, то есть теми, которые могут улавливать свет. Это палочки, которые различают 50 оттенков серого. И это колбочки, которые умеют различать только три цвета. Красный, зеленый и синий. Ну а если посмотреть на спектрный этих полочек, то можно видеть, что они перекрываются, а поэтому мы прекрасно видим всю радугу. Но что такое? Что такое радуга среди всего электромагнитного излучения? Это ни о чем. Поэтому интересно посмотреть. А вот у наших непосредственных предков, у наших, я имею в виду у предков млекопитающих, вот у рептилий, что у них со зрением? Оказывается, что у лептилий четыре типа колбочек. И они могут различать всю ту же радугу, но еще дополнительно могут видеть в ультрафиолете. Интересный у них навык. Как-то так получилось, что у нас их только три. Это на самом деле объяснимо. Ведь млекопитающие обосабливались от рептилий в тяжелые времена. Во-первых, им было темно, потому что они были сумеречными животными. А во-вторых, тут вообще-то динозавры дремали. И как бы нужно было втихаря собрать и в темноте вещи, и как-то вот эволюционировать. Поэтому что взяли, что увидели, в общем, так эволюционировали. То ли дело птицы. Птицы, эти гордые создания, они не боялись динозавров, они дождались их заката, они научились летать, неплохой навык, согласитесь, и забрали все четыре типа колбочек. Птицы классные, поэтому мы с вами видим радугу, и у нас очень согласитесь, даже для такого профана, как я, вот этот спектр выглядит немножко странно. Вот птица, посмотрите, какие стройные ряды спектров, в том числе ультрафиолетовый. Птица видит классно и интересно. Я вижу вот так, птицы видят вот так. Я тоже хочу так. видеть. Привать хотели осьминоги на вот эти эволюционные игры между птицами, рептилиями и млекопитающими, потому что осьминоги появились задолго до всех тех вместе взятых. Среди осьминогов, да, которые относятся к моллюскам, встречаются глаза внезапно. Эти глаза бывают разные. Несмотря на то, что некоторые даже очень хотят быть похожими на осьминогов, но осьминоги на нас не очень похожи. А вот глаза, глаза у нас похожи. На первый взгляд. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что у осьминога, вот это синий забор, это и есть фоторецепторные клетки, которые улавливаются, ну такие главные у глазу. От них тянутся провода и... Уходит в головной мозг, обрабатывать изображение. Казалось бы, все логично. Действительно все логично. Это у нас нелогично. Если сравнить с нашим глазом, то можно увидеть, что вот этот синий забор почему-то смотрит внутрь глаза. Действительно, мы с вами, это поразительно, мы смотрим внутрь себя. Мы так увлеклись самоанализом, по всей видимости, что глаз вернулся на 180 градусов. Ну, конечно, конечно, обязательно среди вас найдется тот человек, который мне скажет, ну, вот, ну, пусть лучше он будет перевернутый. Ну вот не как осьминога, потому что осьминог у него вот эти клетки воспринимают свет. Но цвет они не различают. Осьминог видит только один и тот же цвет. Наверное, черный или белый На самом деле осьминоги разобрались и с этим. У осьминогов есть поразительный хрусталик. Вот этот хрусталик, он может пульсировать. У нас он тоже может пульсировать. У осьминогов он делает это с особой декабленностью. Он пульсирует, по-разному преломляет разные волны света. И огромные, огромные зрительные доли мозга осьминога обрабатывают вот эту информацию о том, как разные длины волн преломляются, и осьминог таки может видеть в цвете. Правда, из-за того, что хрусталик постоянно вот так пульсирует, он видит немножечко размыто, но согласитесь, между вариантом видеть все в черно-белом свете и варианте ну, цветового восприятия, это, конечно, потрясающее достижение. Вообще считается, что осьминоги, если вы не знали, это они из самых умных животных, если бы они не умирали после полового размножения, не бы давно бы нас выселили с земли. Вот эта особенность, что они умирают после полового размножения, не могут нас выселить с земли, заставляет иногда задуматься. Вот эти зрительные доли в мозге мне очень напоминают глаза у насекомых. Насекомые появились гораздо позже осьминога. Тем не менее, сама группа животных членистоногих, к которым относятся насекомые, появилась примерно тогда же, когда и моллюски. Поэтому эволюция насекомых шла особым путем, и глаза у насекомых тоже особые. Глаза у насекомых называются фасеточными. Это значит, что у вас есть один большой глаз, и он собран из многих более мелких глазков. Каждый такой глазок обладает... Тремя, то есть как у нас с вами, типами колбочек. Но только, опять же, находятся они немножечко по-разному. Поэтому насекомое, в принципе, захватывает своим зрением всю ту же радугу, что и мы с вами. Однако, также может видеть в ультрафиолете. Поэтому у нее опять же, цветочки такого цвета вечерней дискотеки. Вообще говоря, зрение насекомых лично мне напоминает ситуацию, когда приходишь в магазин электроники и подходишь к стеллажу с телевизорами. Представьте, что вы стрелькоза, и вы летите по красивому полю. У вас верхние мониторы голубые, а нижние желтые и колосятся. И вдруг из какой-то далекой деревни к вам с очком бежит мальчик Коля. И он у вас так сначала в одном мониторе появляется, потом, если вы стрекоза, в двух тысячах, потом в трех тысячах. Поэтому поймать стрекозу, как и многих насекомых, это большое искусство. Если у вас, конечно, сачок не огромный. Поэтому, вообще делать очки это тоже большое искусство. Поэтому словить насекомое, можете с трудом. Но вы, я вас прошу, не ругайте муху, называя ее тупой, что она не может вылететь из вашей комнаты, а долбиться в стекло. Потому что, если вы подойдете к одному монитору, из вот этой армии мониторов, вы абсолютно потеряете из виду все остальные. Насекомые не дружат с мелкой моторикой. Это кажется, что мушка Трет, не трет. Они не видят вблизи. Поэтому она подлетает к стеклу, которое она видела. Думает, сейчас я подлечу, облечу. И ты -ты, -ты, -ты, ты, ты что такое? Нет же стекла никакого. Мелочи не различают. А вот эти ребята многим из вас, из вас знакомы. В школе их изучают как кишечно полосных. На самом деле у них есть красивое название стрекающие, потому что это животные, которые научились стрекать. Стрекать – это классный навык, и только у стрекающих он развит. Настолько классный навык, что многие животные воруют стрекательные клетки вот, у таких созданий и вставляют их в себе. Стрекающие уникально просто устроены. Это такой двуслойный мешок, и даже нервная система представляет собой такую авоську. Но даже у некоторых представителей из медуз из вот этих целлофановых пакетов, имеются глаза. Давайте посмотрим на эти глаза буквально на одну минуточку. Весь глаз – это на самом деле один слой клеток. Но как он устроен? Есть и роговицы, есть и хрустали, есть и клетки, которые чувствуют свет, есть клетки, которые защищают от света. Причем смотрите, как интересно. вот роговицу делают боковые клетки куполом, собираясь над основными. Если я сейчас по хулигану направлю кому-нибудь лазерную каску в глаз, то я вам сожгу сетчатку. А вот если я медузе направлю в глаз, то ей будет все равно. Она меня стрекнет, то и уплывет. Потому что у медузы в глазу при всей ее простой организации имеются вот такие клетки, которую играют роль стволовых. И если я сжег какой-то от переизбытка света э, рецепта, который улавливает свет, вот эта клетка возьмет и восстановит его. А у вас высокоразвитых есть такая возможность? Платите деньги за медицину, как так сказать. Да, действительно, даже внешний глаз человека и глаз медузы, жилетелого, планктона, они похожи. Эти медузы обладают классным свойством. Они могут охотиться, они могут флиртовать, исполнять разные брачные танцы. И вообще говоря, вот часто в Австралии они считаются очень опасными. Ну, не просто считаются, как это зафиксированные случаи, потому что ужаление такой медузы часто приводит к смерти. Плавать там надо либо в гидрокостюмах, либо воздержаться. А, собственно, зачем вы ехали в Австралию? А вот эти ребята, мне хочется их назвать ребятами, я позволю себя. Вот эти ребята, они не просто далекие от нас с вами животные, как стрекающие. Это вообще водоросли. Это не просто водоросль, Это одноклеточная водоросль. И как вы уже догадались, у этой водоросли тоже есть глаза. И он вот этой водоросли. Давайте на нее посмотрим. Роговица, хрусталик, сетчатка. Одна клетка внутри себя делает себе глаз. Ну, да, я опять же скажу, что он такой же, как у нас. Но он же устроен так же и выполняет ту же функцию. Получается, что у нас с вами имеется огромное разнообразие организмов и примерно одни и те же глаза. Не совсем понятно, почему так произошло, почему план строения глаз и главное функционирование остается в разных группах организмов одним и тем же. По всей видимости, глаз появлялся огромное количество раз заново, поэтому все-таки они разные. Ну согласитесь, это как-то ну, глупо сначала придумать глаз осьминога, а потом его испортить на наш Тем не менее, это интересно, что у разных организмов Далеких друг от друга Бывают одинаковые Какие-то органы Даже если ты одна клетка Это лишний раз Всегда меня заставляет задуматься о том Что все-таки эволюция По всей видимости Работает по принципу Эй, так сойдет Вот сделали глаз разочек Хорошо Сделали другой разочек Глаз у нас с вами Извернули что-то там Работает, ладно Похоже на общую схему, она позволяет выполнять функцию. Прекрасно. Поэтому, если однажды ночью вы увидите два глаза, возможно, это не человек. <связь> Спасибо за внимание. Я ждал. Я жду ваших вопросов. <плодисменты> Я вам вот сказал, что если... Э, Человек не винят в творении природы, то кто включает свет? Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, очень интересно. Вот у меня такой вопрос. Вот вы сказали о животном, это а я Сказали, что у него есть глаз. А как вообще информация, которая поступает через глаз, обрабатывается? Хороший вопрос, учитывая, что это в принципе-то не животное, это водоросль. Она фотосинтезирует. У нее действительно есть такая водоросль, то есть я вас не обманул. Она живет в японском муле. Да? Вот э, сам глаз представляет собой набор внутриклеточных органелл. То есть маленькие органы внутри клеток. Линза – это такая митохондрия, огромная, большая раздутая. А сетчатка, которая воспринимает свет, непосредственно улавливает изображение – это бывший хлоропласт. Мы знаем, что растения фотосинтезируют, и фотосинтезируют благодаря таким внутриклеточным органам, да, органеллам, как хлоропласт. Вот именно этот хлоропласт, он и выполняет свою работу, он улавливает свет. Дальше из него выделяется определенное количество метаболитов, что опять же не должно происходить при фотосинтезе, которые интерпретируются клеткой нестандартным способом. То есть не запускается, как должно запускаться определенный транспорт этих веществ там, в другие клетки, рост, развитие, а запускается в изменение поведения этой клетки. И поэтому такая водоросль, она на самом деле, у нее еще вот с ее псевдохрусталиком интересная вещь, она может поляризовать свет, то есть его переводить, грубо говоря, в одну плоскость, и поэтому она очень четко может держать куст. Приокус туда, где, если она находится среди крупных водослей, да, где света будет явно больше. Вот таким образом. То есть это внутренние биохимические каскады. У меня еще один вопрос. Я знаю, что некоторые органы выращиваются в лабораторных условиях. И можно ли таким образом вырастить глаз? Я думаю, да. Точно. Разве это не очень сложно? Но уж не спрашивается, сложно ли вы <смех> Можно, можно! Здравствуйте! Два вопроса. А можно ли искусственно как-то заставить ну, человека видеть ультрафиолет и фракрасные мотозлучения? Хороший вопрос. Я думаю, что добавив лишнюю колбочку, которая способна воспринимать свет в ультрафиолетовом диапазоне, и что самое сложное, протянув от нее через систему других клеток провод в мозг и заставив, научив мозг воспринимать вот эту часть а, информации, которая поступает, как вот такой вот галлюциногенный цвет, я думаю, что это вполне возможно. Другой вопрос, что сделать это с мозгом будет, мягко говоря, тяжело. Поэтому как это сделать, я без понятия. Вопрос, ну есть, может быть, какая-то информация, за сколько лет, ну, может быть, человек сможет, там у него обочки где-то появятся, или, ну, изначально, может быть, там, обезьяны или по-другому как-то. Сейчас я попробую. Вы спрашиваете, за сколько лет у человека, человек эволюционирует в зрительном плане? Я, я думаю, что я не эволюционирую Я думаю, я только в минус. Если вы спрашиваете про человечество в целом, да? то я думаю, что не через сколько. Вот я прям уверен в этом. Опять же, эволюция работает по принципу «А да ладно!» Вижу! Вас вижу! Девушек вижу! Размножаться позволяет? Достаточно! Если бы девушки были в ультрафиолете, я бы их принципиально не видел. Эволюция мне давно подарила их я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Это был страстный, да, надеюсь, вопросы страстные, это страстный ответ. Здравствуйте, у меня такой вопрос, никак не могу в своей светлой головушке уложить. Вы говорите, что, ну, вот, допустим, насекомые видят в инфракрасном и ну, в том сети, в котором мы видим. Они это делают как-то одновременно или они переключают это, или как это происходит? Вот сначала, что насекомые не видят в инфракрасном. Да было бы классно, если бы они видели в вот как раз бы тогда бы не было вопросов, что комар был всегда с анти мы находимся. У нас бы не было шансов. А вот они видят в и свет это видит вместе, поскольку свет идет большим, то есть электромагнитное излучение идет обычно большим потоком, да, и оттуда как бы каждая колбочка набирает себе в карман то, что она теоретически может увидеть, поэтому собственно, как бы это я раскрашиваю слово колбочка в три цвета, да, на самом деле там же такие э, пики они вот размыты, они перекрываются между собой, то видят они все это сразу. А, спасибо за реакцию. Скажите, слепое пятно это эволюционный подарок только для нас, как для людей? Для большинства позвоночных, в которых... то есть не больше, а у всех позвоночных, у которых есть глаза. нас слепое пятно, собственно, это именно та часть нашего глаза, где все зрительные волокна сходятся и уходит зрительный нерв. То есть это именно подарок нам за то, что у нас глаз смотрит внутрь себя. Вот. И поэтому образуется на глазу такая область, которая без колбочек и без палочек, и она ничего не может увидеть. И есть ряд тестирований, которые позволяют вам, ну, так просто, по приколу, есть точка, вы приближаете до тех пор, пока она не исчезает. Ну, вроде лист есть, рука есть, вы есть, а точки нет. Куда она делась? Попала в зону слепого пятна. Поэтому вот такой подарок эволюционный действительно появился вот у позвоночных. И как бы объяснить причины, почему это так происходит, я не могу. Вот про как раз «Зарождение глаза» очень круто написано в книге Александра Маркова «Рождение сложности». Очень крутая книга, я вебёг, я прочитал с удовольствием. Там написано подробно-подробно вот по пунктам, как происходит это вот клеточки вот маленькие до людей. Хотя вот ты говоришь, что это деградация получилась. Ну, Александр Марков, он заведующий кафедрой эволюционной биологии. И, конечно, он видит в эволюции прекрасное. А потом вы понимаете, что у вас глаз смотрит внутрь головы. И -то, вот он научился с этим жить. А Когда научусь, то уже стану заведующим кафе. Еще имеются вопросы? Да, да. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос, который ты в лекции не осветил, но что влияет вообще форму зрачков, потому что она и у многократающих разная, и у других видов тоже может отличаться от но, на самом деле, это... круглая, логично было бы сделать круглое отверстие. Наверное. Это вообще классно. Есть, есть круг, давайте все сделаем круглое. <смех> на самом деле, опять же, здесь зависит от двух факторов. Первый. Вы придумали глаз. Уже неплохо. Глаз выполняет свою функцию. Вы можете размножаться, существовать прекрасно. Значит, мы этот глаз оставляем. Такая форма зрачка подошла – хорошо. Другой момент. Вот у некоторых осьминогов хрусталик таки не может до конца выполнять свою функцию и создавать цветовое изображение. И вот тогда приходится к эволюции, с помощью естественного отбора, придумывать такую форму зрачка. Действительно, у осьминогов она бывает, например, у Тяжело представить, да? вот вырез в нашем глазу в виде буквы U. Которая помогает ему выполнять функцию. Действительно, именно такие глаза мы с помощью зрачков могут преломлять по-разному разные волны и обеспечивать осьминогу цветовое не зрение, но восприятие. А у других млекопытающих, например, у кос, у кошек, просто такая форма закрепилась. Ну, случайная мутация она никому не мешает, поэтому такая форма осталась? По всей видимости, да. Вообще, на самом деле, эволюция – это классная тематика, можно всегда говорить. Что, по всей видимости, да. Это действительно так, на самом деле, как бы это смешно не звучало, но не ищите в эволюции смысла. Вот это, на самом деле, главная идея всей эволюционной биологии. Что вот две, да, главное, что работает это ладно, а второе, что не ищите в ней смысла. Живете, скажите спасибо. Примерно так. А вот я вспомнил, что когда в шестом классе читал про рачка-циклопа, я там именно вопрос, почему нет циклопов? Почему вам нужно два глаза? Вот именно, чтобы видеть вокруг, или это как-то вообще? Очень... Почему не три, например? Ну, на самом деле, у любого рачка, у которого глазиков уменьшается количество, да, такой, он один становится, либо, когда у животных их увеличивается, это уже вторичное дополнение к изначальному плану строения. Изначальный план строения... У всех двусторонне симметричных животных такое, что есть левая половина тела и правая половина тела. Если вы посмотрите друг на друга, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому, грубо говоря, происходит некий дубляж одного и того же явления на обе половины тела. Поэтому у вас две руки, две ноги и два глаза. Если вы хотите глаз больше, тогда у нас получается очень.. Это к вопросу о том, когда появятся э, искусственные глаза. Если вы хотите глазиков больше, то у вас получается один глаз, который вы добавляете, он автоматически добавляется на вторую сторону. У рачков, у которых один глаз, это бывшие два глаза, которые съехались и образовали. Один. А сердце одно, я вот это показывал. А сердце вы зря думаете, что одно. я точно я что-то хотел пошутить по-черному, сказать, мои соболезнования. <реклама> <реклама> На самом деле у вас сердце не одно. Опять хочется черным пошутить. <реклама> Загляните внутрь себя, и вы увидите, что у вас сердце -то состоит из двух половинок. И эти две половинки, правая и левая, мягко говоря, работают с разным набором крови. Они, конечно, связаны. Но вообще, говорят, можно вот так сердце пополам разрезать и развести. И оно будет прекрасно работать. Это плохая идея. Вот если сердце вот так поперек срезать, оно работать не будет никогда. Если вот в продольном направлении, то будет у вас два сердца, они просто срослись в одно. Еще такой вопрос по поводу цвета человеческих глаз. Вот если все скроется к эволюции, это все как смысл, чтобы осень приспособилась к среде обитания, то у кого-то зеленые глаза у людей, у кого-то край, и как это объясняется эволюцией? Сразу скажу, что эволюция цвета глаз – это, по всей видимости, отдельная тема, довольно простая. У нас цвет глаз определяется, в принципе, тем же набором пигментов, которым определяется цвет кожи, цвет волос, цвет ваших проблем. Поэтому точечные мутации в тех генах, которые за это отвечают, не сразу, мгновенно приводят к незначительному изменению цвета глаз. А поскольку мы с вами как бы развиваемся в результате слияния генетического материала от папы и от мамы, что -то в таком порядке сказал, то у каждого человека цвет глаз – это в принципе индивидуальная характеристика. Собственно. Это не то чтобы эволюционная идея какая-то большая для приспособления. Это именно тот случай, когда случайная мутация, не мешающая вам жить, она закрепляется в генофонде и передается в цивилизации. Скажите, пожалуйста, проблема, повторить, обладать Иванович проблема это проблема мутающая. Это проблема конкретно человека, потому что очки, собственно, придумал человек, он с ними возится. В чем идея? Вот в чем идея глобальная? У нас с вами, как мы поняли, два глаза. В, этом, в этих двух глазах есть системы, которые позволяют нам фокусировать изображение. Во-первых, сам глаз неплохо фокусирует. Еще есть хрустальник, который подстраивает в зависимости от того, близко я держу объект, на который смотрю, или далеко. Бывает такая ситуация, что зрение падает. И падает она сильно. Падает она сильно настолько, что я начинаю тоже падать. Падаю рано или поздно упал и умер. Упал, и умер, не передал свои гены. Плохие глаза – это плохо. Но поскольку человечество э, стало заботиться о ближних своих, вот придумали, что если подставить еще одни линзы рядом с глазами, то это позволит человеку не споткнуться, не упасть и не умереть. Гениально простая идея. У животных это не является проблемой. Бежал леопард за антилопой, а это оказалось не антилопа. Умер леопард, ну и бог с ним. Не нужны нам такие гены, которые позволяют нам так ломать глаза. Не нужны нам такие леопарды, которые не могут поймать антилопы. Поэтому у животных в этом плане все проще. Естественный отбор никто не отменял. Я ответил на ваш вопрос? Если позволите задать вопрос, я не Вы вас человек. У меня был серьезный вопрос. Мне кажется, тема искусственных глаз не раскрыта. Мы говорили о глазе, который выращивается в лаборатории, а как насчет глаз, который подключается к ученому интерфейсу? Если у этой темы будущее, может быть, что то сделано уже сейчас, может нас произведите и в этой области. Насколько мне известно, вопрос нейроинтерфейсов – это такой вопрос, который был очень популярен лет пять назад, а сейчас он как бы отошел чуточку на второй план, но продолжает развиваться. Вот скажу за биологический факультет НГУ, имеется лаборатория, которая занимается нейроинтерфейсами. Нейроинтерфейсы – действительно очень перспективная тема. И я считаю, что, конечно, придумать искусственный глаз, именно искусственный не в плане выращенный, именно для того, чтобы уставить и пойти, как только это сделали, а именно как прибор, который может улавливать свет, перерабатывать его, грубо говоря, в те импульсы, которые может обработать мозг, за этим будущее.